Ребят, всем привет! Сегодня кратенько вам расскажу, почему нет смысла ссылаться, кто еще в это свято верит, да? нет смысла ссылаться на отсутствие передаточных актов СССР в, в РСФСР и далее по преемству в Эрефию. Этих передаточных актов, естественно, нет. Я еще раз вас отправлю послушать внимательно лекцию про СССР, как все было, да, исторический ход событий. И обращаю ваше внимание, что... Произошло переименование РСФСР Ельциным в Российскую Федерацию. Просто переименование. Вот жила фирма «Рога и копыта», сменили э, вывеску и стали просто «Копыта от дяди Васи». Понимаете? То есть юридическое лицо, как существовало со своими регистрационными данными, ННН, т.д. а АКВЭД, все со своим просто, они сменили вывеску. Это абсолютно законная, нормальная юридическая процедура. Те, у кого есть бизнес, так или иначе, знают, да, что в принципе ничего такого нет. И для этого не надо даже юридическое лицо реорганизовывать, ликвидировать, либо еще какие-то с ним манипуляции делать. То есть сменить название своей компании, вы можете в любой момент. Что, собственно говоря, Ельцин и сделал. По большому счету, ребят, еще раз обращаю ваше внимание, что такое РСФСР. РСФСР это республика. Это не государство, это часть государства, часть, ее какая-то даже не территориальная часть, а юридическая часть государства. Понимаете? Государство это юридическое образование. Мы с вами разбирали, что у государства нет территории. Территории есть только у страны. Вот страна это вот территория плюс государственность. Да, вот это будет страна. А когда у страны нет территории, то это не страна, это государство, это юридическое образование, управляющая компания. Вот у нас управляющие компании все живут по этому принципу. Дом не их, да, но они им управляют, собирают деньги, что-то с ним делают и так далее. Но дом им не принадлежит, он не собственник дома, понимаете? Любая управляющая компания не является собственником дома, она лишь им управляет. То есть собирает деньги с жителей, куда-то платит, где-то крыжит что-то делает. Да? Претензии предъявить мы прийти проверить не можем, у нас нет таких полномочий, потому что юридически все не согласовано. да? Но это ладно, про ЖКХ это отдельная история. Так вот еще раз, ребят, поймите, что когда меняется вывеска, не порождается никаких правовых последствий в плане, не, юридически не обязывают передавать как-то с одного баланса на другой баланс. Понимаете, вот акт передачи это бухгалтерский документ бухгалтерского учета, да, бухгалтерской отчетности, который отражает передачу с баланса на баланс. Что это значит? Это значит, когда компания ликвидируется, да, и у нее есть правоприемник, то есть то, что будет после нее. И вот все договоры, которые были на ликвидированной компании, да, у нее есть ликвидационный баланс, есть промежуточный, есть конечный ликвидационный баланс. Что это такое? Это некая выписка, это некий список, да, что вот рога и копыта имела 25 договоров с такими-то вот юрлицами, да, и там 150 договоров с гражданами. Вот, по этим договорам обязательства не выполнены, не надо. Нашей стороной, не той стороной. То есть есть какие-то живые обязательства. Закрыть мы их не можем, потому что в законе говорится, что пока не будут выполнены обязательства, договор живет. Либо по соглашению сторон досрочное прекращение договора. Да? Но кто же с вами досрочно этот договор расторгнет, если вы такая корова дойная, вкусная? Вот. Поэтому что делается? делается? Создается другая компания юридическое лицо, которое выступает преемником, то есть он права по договорам да, принимает на себя. Как эта процедура выполняется? Значит, компания, которая ликвидируется, встает на так называемую процедуру ликвидации. Что это значит? Что назначается ликвидационный управляющий, либо банкротный управляющий, да, там, смотря какая ситуация, что делается. И вот эти все права, полномочия от директора, от каких-то бенефициаров передаются ему, и этот управляющий ликвидационный, он подводит баланс, он делает аудит, смотрит, где что в каком состоянии, что можно продать, что можно а, разобрать по частям, что какие договоры можно закрыть и скинуть, то есть он в принципе проводит весь вот эту процедуру аудита. Да? Потом промежуточные результаты аудита в промежуточном ликвидационном балансе он согласовывает со всеми заинтересованными лицами и после их утверждения да, получается конечный ликвидационный баланс. И вот этот вот список с конечным ликвидационным балансом, где мы 25 стульев передаем там теперь не рога копыта да а копыта от дяди васи 25 стульев там 115 договоров от юрлиц там 350 договоров от физлиц мы все это передаем от ооо рога и копыта да в ооо рога там копыта от дяди васи мы передаем то есть он, он получается право и это все передается по акту приема передачи одна компания передает другая компания принимает на свой баланс еще Раз обратите внимание, что это две разных компании. Была одна компания ООО Рога и Копыта, у нее был свой ИНН 7725, допустим, да, у нее был свой там КПП, Акпо, там код по -КО Аквед, там все, все было свое, выписка у ГРН, да, а, было ГРН, было свое там 10325. Вот, и вот э, создается новое юридическое лицо с новыми реквизитами. Компания там дядя Вася там или копыта там. Копыта дядя Вася, да, у нее будет свой ННН 77, допустим, 38 и тд да, КПП там, ГРН у нее будет 103, уже там 38 и так далее. То есть другие числа. Компания другая, новая. Соответственно, эта новая компания идет, открывает расчетный счет в банке, да? новый расчетный счет, свой расчетный счет. То есть два лица, ребят. И вот, вот эта вот рогая копыта со своего расчетного счета, со своих вот этих реквизитов передает по вот этому акту, по списку, да? по акту передает. Передает по акту, другой стороне, вот копыта от дяди Васи, передает, и тот ставит на свой баланс, в свои активы. Вот эти договоры, да, и там стулья, столы, там что он там передает, может быть, помещения, какие-то здания, строения, то есть все, что передает одна компания при ликвидации другой компании, все зачисляется на баланс новой компании. Поэтому возникает такой документ, это чисто бухгалтерский документ, ребят, называется «Акт приема-передачи». Еще раз повторю, акт приема-передачи возникает только в том случае, когда закрывается одна компания. Да, и передается на баланс другой компании. Но может быть компания и не закрывается. Она может дальше существовать. Просто одна компания передает часть своих прав, прав требований, да, продает. Скажем так, продает. Как это делают банки? Вот у банков есть закладные на квартиры. Да, и банк может для получения своих вот ему прямо сейчас нужны деньги, понимаете, вот ему сейчас нужен бюджет, он хочет какую-то там тему вложиться, но у него не хватает своих собственных денег. Тогда он берет свои активы, да, вот ваши закладные по ипотеке, это есть активы банка, и он это, эти активы продает, и тот новый хозяин, который их покупает, да новый выгодоприобретатель, он получает ваши платежи в отсрочке, да, то есть в пролонгированные во времени, но зато банк сразу получает эти деньги. Понимаете, то есть у них происходит мена. Он продал 100 закладных по 1000 рублей, соответственно, 100 тысяч банк получил сразу в этот же день, в момент передачи, он получил их сразу. А тот банк получит эти вот 100 тысяч рублей, тоже получит, но с пролонгированного времени, через год. Понимаете, да, происходит такая мена, давай ты там через год за меня пополучаешь, а мне зато сразу 100 тысяч рублей. Вот поэтому банки передают ваши закладные постоянно. Им сейчас не хватает для какой-то процедуры, допустим, своего собственного баланса, не хватает, они вот так вот торгуют активами. Но торговать активами, покупать активы выгодно, почему? Потому что не все плательщики платят аккуратно, и там возникают пени, просрочки и так далее, выгодоприобретателям которых тоже становится новый банк преемник. Понимаете, да, историю? Вот. Поэтому, в принципе, банки идут на такие сделки очень охотные, ваши закладные, там продаются, перепродаются, это все нормальная история. Вот. А могут они перепродаваться, это все зависит от э, той ситуации балансовой, которая есть в компании. Так вот, ребят, еще раз, значит, какие могут быть балансы приема-передачи, акты приема-передачи, земель с одного баланса на другой, если это одна и та же компания? То есть юридически в международном праве, как республика РСФСР существовала, так она и существует. То, что на доме поменяли вывеску, да, это никого не волнует. Просто поменяли вывеску. Все, но реквизиты остались те же, расчетный счет остался тот же международный, все осталось тот же. Но поменяли вам вывеску и то незаконно. Почему никто никогда не реализовывал, и даже Верховный суд признал, что вот эти вот документы, подписанные Ельцином о переименовании РСФСР, они недействительны? Почему обратно никто не менял? Да потому что всем плевать, какая вывеска висит, понимаете? Ну, люди привыкли, пусть будет Российская Федерация. Всем плевать. Поэтому это взяли как именно рицательное, да, ну РФ, РФ, РФ Российская Федерация, значит Российская Федерация. И проблем никаких нет. Но Юр лицо, все же понимают грамотные люди, что Юр лицо осталось одно и то же. Как в этом Юр лице может быть акт приема передачи, когда это бухгалтерский документ, который создается только при сдаче баланса? С одного баланса на другой мы переводим по акту, но здесь балансов не, не создавалось. Расчетный счет новый не открывался. Какие акты вы ищете? Поэтому, ребят, прекращаем вот эти поиски актов, вот эти вот ссылочки, да, что земли не передавались. Да, они физически не могли передаваться, потому что не было такой процедуры. Ну, не было и не могло быть. Это нормально, поэтому ходить кричать, что докажите мне, чье это имущество, да это их имущество, вот только каким путем в частные руки оно попало, вот здесь другой надо вопрос задавать, да, вот допустим, какая-нибудь энерго, да, энерго, мозг, энерго, неважно, да, вот оно продает электричество, во-первых, ребят, через кого оно продает, через последничество, через РКЦ. Вы не напрямую у РСОшки покупаете, понимаете, а вот у РСОшки тут вопрос, да, чье электричество, ты, ты его вырабатываешь, а что с ним делаешь, да, где ты его взял, откуда ты взял вот эти вот здания, помещения, оборудование, да, кто тебе его дал, как оно попало в частные руки, ведь посмотрите, они все в частных руках, эти компании, как оно попало в частные руки, вот эти надо задавать вопросы, а не то, что вам на баланс ничего не передавалось. Другой вопрос, как оно попало в частные руки к тебе, вот этот вот директор, или кто там у тебя, учредитель, да? Как оно туда попало? Вы размотайте схему по любой управляющей компании, по любой ресурсоснабжающей компании, вы увидите, кто там бенефициары, Да, есть у нас система «Контур» прекрасная, которая вам всю схему нарисует в графике. Да там обалдеть, сколько там, там больше 130 компаний, да, у этого бенефициара, И все лица известны, там 5-6 человек по пофамильно прям выводятся. Кому это все в итоге принадлежит? 5-6 человек. Да, сколько они с этого получают? Да там такие ярды вагонами, что вам не снилось. Ребят, поэтому акты это все вчерашний день. Все, забудьте. Это какой-то был вброс, который... Ну, скажем так, занял толпу на некоторое время, чтобы вы правительству не мешали, да, вот, в эту, вот эту тему раскопайте, но вам любой бухгалтер скажет, что это глупости. Даже самый-самый мальский, я не знаю, закончивший ПТУ бухгалтер вам это скажет, что это глупости. Передача с баланса на баланс переводится в, только по акту приема передачи в момент, когда это действительно а, с одной компании на другую. Но РСФСР и РФ это одно и то же, одна и та же корова. Просто у одного хозяина она была Машка, там корова, да, у другого хозяина она стала жучка. Все, корова-то одна и та же осталась, ребят. Она когда давала это молоко так дает. У нее ничего не изменилось, понимаете? Одна была, была, была по акту одна корова, одна корова и есть. Вот, поэтому не надо эту корову делить, пилить, там, да, и акт приема передачи искать. И его нету. Нету, абсолютно. Вот, поэтому на этом мне хочется очень обратить внимание. Кто еще вот этой темой занимается и бегает, ищет эти акты или как-то на этими актами апеллирует, ребята, все, уже успокойтесь. Значит, сегодня пришла информация, благодарю Геннадия за эту информацию, вот что а, Центральный банк Российской Федерации переименовался в Центральный банк РСФСР. Ребят, лед тронулся, и моя информация, которая была а, о том, что в августе у нас будет тихо, мирно смена власти, а, походу она подтверждается, вот. и более того, я так думаю, что, наверное, воплотится тот сценарий, который, собственно говоря, мне люди рассказывали. рассказывали, определенный, да, кто этой темой занимается на международном уровне, у нас ребята есть от профсоюза, которые сейчас договариваются в ООН, вот. и идет у нас процедура ратификации предложений, не те, которые выступают, причем там несколько коалиций борются. Вот. Но в любом случае, да, Елизавета II, она одобрила одобрила проект нашей инициативы. Вот, как раз таки потому, что мы будем правоприемниками именно СССР нового. Да, и, и есть определенная коалиция людей, которая будет реализовывать процедуру референдума 91 -го года, года. Все-таки народ выразил свое волеизъявление, как бы проголосовал да, за обновленный СССР и эта программа будет реализовываться. Но для того, чтобы ее реализовать, для начала нужно восстановить РСФСР, да, то есть сбить старые таблички, вот, а потом, собственно говоря, перезаключить со всеми странами договор, чем, собственно говоря, наше правительство не нехотя, нынешнее правительство, да, там, Медведев, Путин, вот что они сейчас делают, они сейчас со всеми встречаются, вот, Назарбаев, вы знаете, быстренько сбежал, не стал, почему? Потому что пришел приказ от Елизаветы, я вам такие фишки раскрываю, пришел приказ от Елизаветы реализовать вот этот план, да, реализовать итоги референдума 91 -го года и раздать все народу, как завещал великий Ленин. Вот, ребят, поэтому этот план реализовывается. Мы не надеялись, что это будет в августе, хотя мы очень-очень сильно наши ребята работали и отстаивали, чтобы это произошло именно в августе этого года, потому, потому что 17 марта это уже крайний срок 2020 года. Это крайний срок, что мы, мы не успеваем, мы не попадать по по дате, короче, мы не успеваем, и все, и тогда итоги референдума уже никто не сможет реализовать, и здесь как бы печаль. Печаль, ну, в общем, короче, ребят, я так понимаю, что в связи с тем, что Центробанк поменял вывеску свою, да, все-таки, все-таки стороны договорились, и для нас это вообще победа, бальзам на душу, сейчас все будет меняться, вот, там еще очень много у нас интересных мероприятий запланировано для нашей страны, вот, ну, не знаю, пока не связывалась со своими ребятами, все недоступны, все просто на международной конференции находится сейчас. Она в Турции проводится. Сразу вам скажу, да, где это проводится. Это в Турции проводится. И 25 числа они оттуда приедут. 25 числа будет совершенно полная информация. Я тогда свяжусь с ними, узнаю, что там, как и чего договорились. но ну, раз Центробанк поменял вывеску, значит, договорились. Вот. Там присутствует Елизавета II. Там присутствуют члены ООН, Ватикана. То есть там очень большая тусовка, ребят. И то, что показывает что наш Путин гастролирует по по Российской Федерации, да, и посещает там какую-то Иркутскую область с потопом, да, не верьте никому, это все постановочное шоу, причем я не знаю, когда они были сняты, потому что сегодня мне пришла информация, что Путин там, Путин на съезде, вот, и он подписывает документы. Так что вот, ребят, вот такая вот вам молния, да, ласточка, лед тронулся, я надеюсь, что все-все изменится к лучшему. Даже я в это свято верю. Вот. Просто мне сегодня хотелось про акты сказать, потому что очень много людей меня про эти акты спрашивают. Люди недопонимают информацию, да, что, что такое, что происходит, вот. а как же акты, а как же они будут, документы. Ребят, значит Российская Федерация подготовилась к этому моменту. Все, что она сделала, собрала все базы Росреестра, да, Вы знаете, что бас Росреестр 2. Это ни для да? кого не секрет, это открытая информация. База Росреестр 2. Одна для вас, чтобы вам пока а другая так, как есть на самом деле. То есть да там, где все собственники, всех МКД, земель и так далее. Их две учетных базы. Так вот, я вам скажу такой секрет, что а, сейчас раньше можно было попасть свободно, да, и за полторы тысячи рублей, даже за 10 тысяч рублей, можно было сделать выписку из второй базы про собственника МКД и узнать, кто именно собственник твоего МКД. Ну вот, в частности, у меня в Москве, да, я узнавала за 10 тысяч рублей. Сейчас такого сделать нельзя, потому что одна выписка начинается от полтора миллиона и доходит до 15 миллионов, то есть они закрыли превентивными мерами, во вторую базу теперь попасть невозможно, только по запросу из органов, вот. Но ну, органы, естественно, понимаете, там указка свыше, что ничего нельзя, но если вы только добьетесь там в какой-нибудь ОБЭП, чтобы они запросили, но ну, в общем сложно, ребят, сложно, вот, Так что вот сообщаю вам такую информацию очень радостную, да, что лед тронулся, что будут изменения, следите за изменениями, пожалуйста, не паникуйте. Все сделают тихо, без шума и без пыли, все сделают мирно. Там очень хорошие проекты, очень хорошие инициативы, которые подались на, именно на международное сообщество, данное одобрение. Я думаю, что большинство инициатив будет принято, потому что предварительное одобрение было по 70 проектам инициатив, в том числе был очень большой проект по социальной поддержке именно советских граждан во всех странах мира, и ребята нам одобрили эту социальную поддержку. Я уже сейчас могу раскрыть эту информацию, что каждому советскому человеку Здесь есть нюансы, кого, кого определяют советскими. И на, насколько я знаю, предварительную процедуру, рожденный в СССР еще не значит советский человек. Почему? Объясню. Потому что там были нюансы, которые связаны с, со смешанными браками. С национальностями, со смешанными браками есть такие смешанные браки, где один из родителей не являлся никогда как бы, членом СССР, да, вот, гражданином СССР. Поэтому вот здесь есть нюансы, но если мама, папа русские родились на этой земле и вы там точно коренной и родились, то вы будете включены сразу автоматически в господдержку. Вот. Сейчас я знаю, что ежемесячно это будет 70 тысяч рублей без возможности накопления. То есть вам переводят на счет, вы их тратите, не успели снять, нельзя, это электронные деньги, не успели потратить, соответственно, они обнуляются, и там, первого числа вам выдаются новые, вот, но это чисто так, на поесть, на одежду, на все остальное, вся остальная социалка будет решаться по мере того, значит, у нас есть уже шикарные программы, ребята, они работают, хочу вам сказать, есть шикарные программы по социальному жилью, каждому нуждающемуся, до да, в расширении квадратных метров и всего остального жилья построена масса она построена. То есть жилье будут раздавать. Всех особенно, в первую очередь это коснется ипотечников, которые лишили, лишились да, своего жилья. Во вторую очередь это коснется всех там погорельцев и кого там подзатопило, смыло. Да? Но жилья масса. Жилье практически ну, некоторым гражданам оно будет бесплатно раздаваться, а некоторым это будет стоить. Насколько я знаю, да, вот были такие моменты, что трехкомнатная квартира 30 тысяч рублей. Но если у вас на счете будет 70 тысяч рублей на каждого человека, я и вы сможете себе позволить да? заплатить за вот эту социальную квартиру 30 тысяч рублей. Вот, ребят, в общем, программ инициатив очень много, люди работали с 2008 года, люди очень много всего нагенерили, и на международном уровне это все уже согласовано, поэтому мы все ждем, мы все ждем, мы все в ожидательной ожидательной позиции, все, что будет можно, я буду вам рассказывать, буду вас держать в курсе, что происходит. Вы не думайте, что то, что мы здесь делаем внутри, это тоже очень важные вещи, да но самое важное с придыханием за которыми я слежу это вот то что творится на международном уровне да и как там наши парламентеры ходят и все это выбивают. Это вообще им там хвала и почет, потому что люди делают величайшее дело. И понятное дело, что им там палки в колеса вставляют и все остальное, но тем не менее они добились, скажем так, преференций неких от правящей власти. да, Поэтому сейчас их интересы очень хорошо лоббируются. Но ну, будем смотреть после 25-го, какие будут результаты после 25 июля, да, какие будут результаты, потом, я так понимаю, что будет какой-то месяц, где-то примерно месяц на подготовку, чтобы это все объявить, а может быть, они даже и не будут объявлять, они как-то тихомерно сделают и все, вот, ну, в общем, ребят, такая вот история, да, возвращаемся уже в РФ, точнее, не в РФ, а в РСФСР, возвращаемся, да, и сейчас как раз-таки начинается процедура, я так понимаю, что создание процедуры реализации итогов референдума и создание нового обновленного СССР. Так что ура, товарищи, у нас есть все шансы, что все будет хорошо. Не поддавайтесь никакой панике, никакого чипирования, ничего не будет. Да, будет электронное государство. То есть все хорошее, новое, хорошие идеи мы к себе возьмем, но не будет вот такого дебилизма, который нам устроили, да, который нам нервы мотает. Вот, Поэтому, ребят... А, те, кто еще там только-только проснулся и уперся в эти акты, откладывайте это все в сторону, это уже не актуально, это уже все умерло, и не надо на это тратить время, пожалуйста, не тратьте. Я вам рассказала всю историю, да, и рассказала даже чуть больше, чем планировала сегодня. Все, всем удачи, всем пока, держим кулачки за наших ребят, молимся за них, я думаю, все у них получится.